В России разрабатывается новое морское вооружение. Образец АПР-3М уже находится на стадии серийного производства, отметил генеральный директор КТИФ Борис Обносов. Корпорация тактическое ракетное вооружение КТИФ разрабатывает новое морское оружие, в том числе высокоскоростную противокорабельную ракету нового поколения с увеличенной дальностью. Об этом в интервью ТАСС в честь 20-летия основания корпорации сообщил генеральный директор КТИФ Борис Обносов. Существенное внимание уделяется разработке новых противолодочных ракет, новейший образец АПР-3М уже находится на стадии серийного производства. Более того, первая партия ракет уже поставлена. В перспективе она будет заменена малогабаритной противолодочной торпедой авиационного базирования, которую будет отличать повышенная дальность хода, отметил обносов. По его словам, продолжается создание нового противокорабельного оружия. В частности, разрабатывается высокоскоростная противокорабельная ракета нового поколения с увеличенной дальностью и скоростью полета, а также с повышенной помехозащищенностью. Проводится модернизация уникального противоторпедного, противолодочного комплекса пакет МК. Рассматривается возможность его установки на корабли малого водоизмещения, отметил гендиректор корпорации. Ктив была образована в марте 2003 года на основании указа президента РФ Владимира Путина от 24 января 2002 года. Корпорация стала первой интегрированной структурой АПК РФ, сконцентрировавшие научные и производственные ресурсы для создания перспективных управляемых ракет и комплексов тактического управляемого ракетного оружия. Изделие апр 3 m представляет собой авиационный боеприпас для борьбы с подлодками всех классов и типов. Ракета способна находить и поражать цели в надводном и подводном положении, а также на перископной глубине. Изделие совместимо со всеми основными отечественными противолодочными самолетами и вертолетами. Вероятно, возможна ее интеграция в комплекс вооружений иностранной техники. По своей сути, гриф является торпедой и имеет соответствующий внешний вид. Он выполнен в цилиндрическом корпусе с полусферическим головным обтекателем и конической хвостовой частью. На последней имеются плоскости с рулями. В хвостовой части также крепится модуль торможения с парашютной системой, оснащенный кольцевым стабилизатором. По габаритам и массе экспортная ракета похожа на исходную АПР-3 М. при этом оба изделия меньше и легче базового Орла ЭМ. Длина современных ракет АПР-3 М составляет 3 метра 25 сантиметров, диаметр — 350 миллиметров. Масса — не более 475 килограммов. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик.